В этом уроке я вам расскажу про технику полет шмеля идеальная техника для начала процедуры она предназначена для работы с паром это воздействие является первым и оно несет большое значение потому что то что мы делаем сначала настраивает человека на всю дальнейшую процедуру поэтому самые первые ощущения должны быть очень приятные очень мягкие как раз Техника полет шмеля с этим легко справляется. Давайте посмотрим, что происходит и как ее использовать. Когда мы поддаем пар, он приходит к нам сверху. Поэтому первое, что мы делаем, мы пар ждем и немножко перемешиваем. После этого мы можем опустить его или сразу на все тело, или... По очереди сначала на ножки это уже прием называется теплое одеяло потом выше еще выше и тогда плеч потом можно обдуть всего человека и снять это одеяло это как раз вызывает очень приятные ощущения мурашки бегают и все такое чем эта техника хороша она работает только с воздухом, мы тело практически не касаемся. Может быть, какие-то кончики листочков приятно щекотит кожу, но это максимум. Нету здесь никаких ударных движений, только воздух. Посмотрите, как это работает. На гирляндах будет видно, как ветер их раздувает. Да, давайте посмотрим. Теплое одеяло. полет шмеля. веники достаточно тяжелый инструмент и чтобы не устать во время парения особенно сначала нам нужно понимать что есть приемы которые нам помогут снизить нагрузку на руки особенно на какие-то маленькие мышцы надо работать с большими мышцами поэтому любой любое движение с вениками должно быть продумано когда мы поднимаем веники они у нас не создают дополнительную нагрузку на руки например вот так мы перегружаем маленькие мышцы так мы их не перегружаем. Мы поднимаем, спокойно работаем. Веник в этом положении вертикально. То есть он, опять же, не давит нам ни на какие мышцы. Не увеличивает нагрузку на маленькие мышцы, опять же. Все, мы, все движения мы делаем за счет больших мышц. Перемешав воздух, у нас руки просто падают. Опять же, по инерции поднимаются обратно. Когда мы работаем около тела, мы работаем также экономя свои силы. Вот, в общем, все основные приемы, которые используются в технике полета шмеля.